Привет, народ. Как меня слышно? Как меня видно? Сегодня, на фоне этих божественных машинок и татуажа буду вещать я. Тех, кто видит меня в этой роли впервые. Меня зовут Дмитрий Нечаев. И я прямо сейчас хочу проверить, как мы... Какая, какая, какое у нас качество связи. Это первый вебинар. Так, одну секунду. смотрит сейчас 13 человек. Эй, привет! верные покупатели. А, так, вижу ваш чат, все, отлично, чат пошел, погнали. А сегодня мы будем разговаривать о, о том, как мастеру татуажа продвигать себя. Эта тема достаточно обширная, я постараюсь не расплываться мыслью по древу, но при этом и не создавать каких-то лишних, как говорит мой друг, не творить сущности без необходимости. Что это такое, и вообще, что это за формат, и почему вы меня здесь видите? Этот вебинар, если вы смотрите в записи, доступен тем всем абсолютно желающим, но те, кто купили хотя бы один раз в магазине Pigment Shop, любой товар, например, даже пробник за 200 рублей, те получают возможность задавать вопросы в этом чате. То есть, вебинар в прямом эфире доступен только покупателям. Мы будем проводить такие вебинары раз в неделю. Я постараюсь не обламывать вас и проводить их регулярно. При этом я буду делиться тем, что не совсем связано с татуажем, но то, что есть у нас в копилке, нашего опыта. Я не буду умничать, не буду лить воду, не буду рассказывать вам про новые движения или течения. Я буду рассказывать только о своем опыте, и если что-то из этого опыта будет вам полезно, что же замечательно, значит, этот вечер для меня прошел не зря. Так, что касается моей специализации, если вдруг кто-то видит мою Морда, лицо, первый раз. Меня зовут Дима, я муж Лены Нечаева и отвечаю в NG Pigments за, в общем, стратегическое управление, маркетинг, продажи и прочее, прочее. До этого я управлял сетью студии Реброми и сетью школ Елены Нечаева и продюсировал и продюсирую. Сейчас продолжаю Лену, так как она моя жена и моя, в общем, мой протеже. А, да, можно так сказать, протеже. Мои ключевые компетенции, это стратегическое управление, маркетинг и продажи. Я занимаюсь этим уже очень давно, в продажах, я лет, наверное, уже 15. И много всего прошел, частью из этого многого я буду делиться. Сразу прошу воспринимать это, эти видео не то, что, знаете, как видео, супер-пупер уроки, которые вот, нужно сесть, затаив дыхание и слушать. Нет. Я призываю вас воспринимать их легко, к некоторым я буду готовиться, к некоторым нет, к этому я чуть-чуть подготовился. К следующему это будет просто, скорее всего, поток сознания. Но важно, что в этом потоке сознания что-то будет полезно для вас, он будет тематически. Итак, начнем. Я не буду затягивать. Сегодня мы рассказываем про то, как мастер продвигать себя, просьба оператору трансляции дать экран. и Прежде всего, давайте с вами, может быть, чуть, чуть познакомимся. Дайте, пожалуйста, обратную связь, кто, откуда и вообще из России, не из России и так далее. Я подожду, пока я буду рассказывать о том, как мастеру татуажа продвигать себя. Вот здесь, на заднем фоне этой, этого баннера, находятся мастера, которые работают с реальными клиентами, но это не точно, кстати. Возможно, это фотосессия, и там лежат наши мастера и ржут. А, но вполне возможно, это а, рядовой день из студии, которой я управлял 9 лет. А, по, вообще, вопрос продвижения мастера для меня, он очень болезненный и достаточно такой, знаете, я, в общем, набил шишек на нем. но Uh, продвигать мастеру у себя нужно не совсем, не агрессивно, так скажем. То есть не надо делать все для того, чтобы себя продвинуть. Uh, но все-таки без этого никуда. Давайте разберемся, что можно сделать. И что такое вообще продвижение? Uh, я начинал свою специализацию, вообще свою работу в качестве промоутера. И для меня промоушен это есть продвижение. Это штука, ну, собственно говоря, с которой я начал трудовую карьеру. Моя первая работа это работа в промоушене. Если вы смотрите сейчас этот эфир с телефона, может быть, вам не видно, но э, продвижение это комплекс маркетинговых мер направленных на увеличение спроса и, как следствие, увеличение продаж. Конечная цель любого продвижения это увеличение продаж. Понятно, да? Даже всегда это происходит неочевидно, но так или иначе мастеру нужно себя продвигать именно в связи с этим. Не потому, чтобы казаться красивым, не для самореализации, а для продаж. Деньги, все-таки, это основное, ради чего мы здесь находимся, на этом вебинаре. Мы больше здесь про деньги, не про мастерство. Я занимался промоушеном. Промоушен – это те люди, которые пристают к вам на улицах, и там что-то, дают листовки, что-то рассказывают, что-то то дегустации проводят и так далее. Я был промоутером сигаретным, когда это было еще разрешено законом. Я не знаю, разрешено сейчас или нет, наверное, тоже разрешено мы работали на большую компанию, и мы продавали, мы, мы всучивали людям, всучивали, нельзя, наверное, сказать, мы предлагали людям дегустацию сигарет, это назывался сэмплинг. То есть, мы прям, пожалуйста, попробуйте сигарет. Сейчас звучит дико, но во времена моего студенчества платили за это неплохо и, в общем, я поработал, поработал, а потом перестал работать, потому что я понял, что вот не туда куда-то катится травить людей, это не камильфон. Ну вот, что такое продвижение, примерно понятно, да? Виды продвижения, это мы сейчас чуть-чуть часть подтянем, если вдруг кто-то не, не специалист. У нас есть ATL и BTL. И всего лишь два разных формата продвижения. ATL, ATL это L of the Line, BTL это Bell of the Line. Есть легенда старая такая, которую нам рассказывали, еще не знаю, насколько она корректна, когда одному президенту корпорации принесли рекламные бюджеты на утверждение. И, в общем, там был и того линия такая проведена, и написано было и того. И эти бюджеты предусматривали классическую рекламу. Ну, типа, там, да, печать в изданиях, СМИ, какие-то там видеоролики, баннеры, плакаты, типография, там, не знаю, что-то еще. Ну, в общем, все к чему, та реклама, к которой мы привыкли. BTL реклама Bell of the Line. Это как бы то, что вообще не очевидно, делается во вторую очередь, но она сейчас набирает очень большую популярность. И... Так, что-то у меня с трансляцией. Сейчас, одну секунду, я посмотрю, нормальное ли качество. Так, качество, качество, качество. Да, качество нормальное. А у нас... У нас... ETL, ETL, ETL. Значит, пресса. Радио, я читаю, что здесь, телевидение, интернет, наружная и внутренняя реклама, а также полиграфия. Из плюсов этой рекламы, собственно говоря, можно выделить, что она это проверенная штука. Ну, многие компании зарабатывали кучу денег, используя эти штуки. И она практически безгранична. То есть в интернет-маркетинге, особенно если у вас очень небольшая компания, ой, простите, небольшой город, например, вы живете где-нибудь в Новочеркаске или в а, каком-нибудь не знаю, там, невиномыйский. Uh, у вас аудитория это там 150 тысяч человек. В таргетированной рекламе, например, если вы выберете uh, интернет-рекламу, вы выгорите достаточно быстро. Ну, то есть у вас аудитория будет выгорать мгновенно. А в такой рекламе потолка практически нет. То есть вы можете постоянно топить, топить, топить, топить, топить, и всегда будет какой-то плюс по аудитории. Но, при этом, минусы – это высокая конкуренция в этом сегменте, хотя сейчас она уже сравнима с обычной рекламой, и она работает, наверное, только в больших масштабах. Мы посчитали, что для того, чтобы, например, сделать рекламу в Краснодаре, у меня Круз Студия была в Краснодаре, для того, чтобы сделать рекламу в Краснодаре, я должен выкупить счетов где-то около, на, на 1 миллион рублей в месяц, ну, то есть, представляете, да, и тогда она кое-как где-то, мы почувствуем эффект, то есть, она работает, так это, бьет по площадям, когда у вас сеть студии в каждом, не знаю, микрорайоне, ну, наверное, тогда это будет эффективно. Если мы говорим про классические носители, в нашем случае, когда если вы являетесь мастером татуажа и работаете на себя, то вероятность того, что что-то из ATL выстрелит, ну кроме, наверное, онлайн-маркетинга, она никакая. Из минусов это также тяжело посчитать. Например, онлайн-маркетинг вы можете достаточно легко посчитать его эффективность, посмотреть сколько людей пришло сюда, ставятся специальные счетчики, вы можете вплоть до объявления или ключевого слова посчитать сколько вам принес, принесло то или иное объявление. То есть, вы понимаете, что на это объявление вы потратили, например, 10 тысяч рублей, понимаете, что из этого объявления вы получили 10 заявок, ну, там, условно по 1000 рублей, и из этих 10 заявок, 5 клиентов пришло и сделало процедуру. но ну, условно, это будет... Там, 2000 рублей стоимость клиента. процедура у вас стоит, например, 5. И вы считаете: я потратила 2, получила 5, ну, в общем, профит. Не совсем так, там еще постоянные издержки, но так или иначе, посчитать можно. В наружной рекламе это сделать гораздо сложнее. Вот в этом ATL, да, вот все эти баннеры, все эти штуки, там рождается многоканальность. Когда пользователь увидел баннер, вбил в интернете, нашел, и оказывается, это. Ну, то есть сложно очень просчитать есть там, способы но это прям геморро геморрой. вам этим вообще заморачиваться не нужно если вам предлагают например распечатать баннер на вообще вопрос цены на самом деле то есть если это стоит там шапка сухарей или у вас бесплатная поверхность конечно почему бы и нет или вы например находитесь вот я вижу регулярно проезжаю из Меги и вижу рекламный баннер Дмитрия Татуажева. Он прям, проезжаешь Татуажев, там, Дмитрий Татуажев, и какой-то там у него лозунг. То пользуйтесь, но вообще, наш опыт ETL применения показал, что все это фигня, ну, за исключением онлайн-маркетинга. Окей, а... okay. мы дальше потом разберем, что и как, и есть еще Bail of the Line, BTL. BTL это когда у вас неочевидные вещи, скажем так. То есть вы, вы тратите деньги на неочевидные вещи. Какие это могут быть неочевидные вещи? Ну, например, рассылки. Вот многие ли из вас делают рассылки? Напишите, пожалуйста, в чате. Делаете вы рассылки? Если да, то каким образом Email, смс, чат-боты. Что вы используете из этого? Второе ⁇ это конференции. На самом деле все вот эти конференции, в которых вы участвуете, которые, например, мы с Леной ну, не очень-то и любим, это все BTL. Все расходы, связанные с конференциями, а мастера многие, которые там выступают, они на самом деле не получают гонораров. Ну и они вынуждены нести косты. Многие вносят деньги для того, чтобы в этих конференциях участвовать. Это такая тоже способ BTL. Также на этих конференциях есть... Рекламодатели, которые эту рекламу, собственно говоря, пушат. И это тоже битель uh, касты Промоушен в офлайн точках это тоже битель касты Например, вы берете и выходите из своей студии uh, с пачкой листовок и ходите, пристаете к людям и говорите: Вот, приходите ко мне, у меня татуаж, uh, вот я вас делаю красивый. Это BTL классический. Или вы нанимаете промоутер. Я крайне не советую этого делать, потому что эта тема очень тонкая. Но при этом... А... Потенциал этой темы не раскрыт. Я расскажу, что мне. То есть, вот мы можем прям протестировать с вами акцию, которая сработает на BTL. Так, а... сейчас, если Лена меня смотрит. Юр, напиши, пожалуйста, Лени, чтобы принесло мне воды. Это водички хочется. Uh, BTL – это очень дешево и очень эффективно, потому что вы встречаетесь с вашим клиентом, потенциальным, с глазу на глаз. Это очень круто. Вы слышите все uh, проблемы, которые могут у клиента возникнуть, все его страхи, вы понимаете, где вы ошиблись с выбором места или цены и так далее. Uh, например, первых клиентов Лени, одного из первых клиентов, мы нашли в супермаркете. Ой, простите, в... Как называется? развлекательный центр, супермаркет, давно там не был. Мегастор, ну, короче, большой у нас есть в Краснодаре Мега Мегамол называется, вот и ну, что-то ходили там, шопились, что-то покупали, в это время Лена только-только начала работу, и мы подходили, просто подходили к продавцам, не за тем, чтобы что-то продать, а я подхожу и у тебя, ну, вы наверняка это замечали, у вас Такое профессиональная деформация, вы все везде видите брови, кривые, не кривые, то есть, губы, не губы, вы все это замечаете, и многие из вас, интересно, подходили к людям и говорили, вот, вы простите, что это не мое дело, конечно, ну вот, этот, этот. но есть такой, такой вот способ, вот, портфолио, смотрите, вот, как, как можно, как красиво, на самом деле, можно все это дело обтяпать и исправить, если вам интересно, пожалуйста, позвоните. На самом деле, когда это личная встреча, и вы, как носитель такой основной ценности вашего продукта, сами разговариваете с вашим клиентом, эффект потрясающий. Ну, где-то там, я не знаю, две трети, может быть, 90%, я не считал, но огромное количество людей ну, имеется в виду огромный процент, мы-то небольшое количество людей затронули, может быть, человек 10 за все время, но практически все обратились к нам и потом стали просто адептами бренда. То есть, они топили за нас, что мы такие классные, такие такие вот открытые и так далее. Я, если вы этого не делали, я крайне рекомендую вам это сделать. А вот Лена пришла. Привет. Спасибо. хочешь в кадр попасть? Попади. А где Давай. А, включи, пожалуйста, Кондий. Спасибо. Прошу прощения. А, то есть, битель эта тема недооценена. У нас была идея с битель, я тоже вам закидываю. У кого хватит яиц и в хорошем смысле этого слова и энергии это доделать, а, может быть, даже сейчас найду. Ну, в общем, смысл какой, смотрите. Команда из трех человек. Фотограф человек, который работает на удаленке, он где-то дома сидит с интер интернетом, рядом с компьютером, и а, промоутер, в качестве которого можете выступать вы, как мастер, делает следующую штуку. Фотограф видит женщину, которая идет, например, в 100 метрах впереди, или в 200. Он фотографирует, быстренько отправляет через Wi-Fi, а, прости через Wi-Fi, через а, а, мобильную сеть эту фотографию человеку из удалёнки. Человек из удалёнки мгновенно стирает пресетом э, брови у прохожего и отправляет промутру промутер получает фотографию, видит, что идет человек на планшете. Видит, что идет человек у которого, ну, собственно, говоря, отличительная особенность, такая-то одежда. Он подходит, простите, говорит, а это вы на фотографии? И показывает ему фотографию. А на фотографии нет бровей. Человек понимает, что одежда его, он идет где-то здесь, а бровей нет. И он такой, у него просто взрыв мозга, как это так? Ну и промотор говорит, вы простите, мы таким образом пытаемся показать, что брови очень сильно значат в нашей жизни, они очень важны. И мы как раз этим и занимаемся. Вот наша визитка, мы делаем это, это, это, вот наши работы. И там сейчас, условно, вы можете прийти и сделать процедуру с бесплатной коррекцией. Я думаю, что если это сделают, вероятность ну, Во-первых, это очень сильный щелчок для, а, триггер для пиара, потому что это можно снять еще четвертым человеком за камер, как люди реагируют, как они, там, а, может быть, возмущаются. Это, это очень классный, такой вирусный ход. И в то же самое время, это а, очень хороший маркетинг. Я настоятельно рекомендую вам эту тему опробовать. Напишите, пожалуйста, в чате, что вы по этому поводу думаете и кто хочет это дело рискнуть сделать. Uh, в BTL также относится uh, вирусный маркетинг, uh, например, тот же самый TikTok. Это тоже маркетинг, это тоже BTL. Мне сложно представить в ТикТоке, как монетизироваться, но ладно. Uh, выставки и ярмарки, спонсорство, это тоже BTL. Uh, установление, установление многоступенчатых программ по стимулированию сбыта. Вот это громкое слово, но на самом деле это... Работа с лояльностью потребителей и это установление скидочных программ, программ бонусов, например, за лояльность, программ связанных с какими-то акциями, купи, приведи друга и так далее. На самом деле, все эти программы, они стоят денег, то есть каждый раз они из вашего кармана забирают деньги. И думать о том, что они бесплатны, на самом деле нельзя, потому что вы либо дисконтируете свою прибыль, то есть отдаете часть от нее в пользу программы, либо каким-то образом покупаете какие-то подарки, даете, либо отказываетесь от части прибыли. Также у нас есть еще и PR в связи с общественностью. Это вообще высший пилотаж. Например, мы так и не не дожились до того, чтобы этот PR прокачать. Мы пробовали, но получалось очень плохо. А, попубликоваться за деньги в местном журнале а, с тем, что вы мастер татуажа, это не PR. Это дешевая реклама. Так, давайте мы посмотрим чат. Народ, <coughs> я предлагаю сейчас пообщаться. Расскажите, пожалуйста, какие виды рекламы вы пробовали? Так, так, так, так. Я думаю, что можно пробовать в любом городе. Наталья Старовойтова пишет, что мандюлей хороших получишь за это. Я думаю, что нет. Если вы продумаете, как общаться с людьми, как им объяснять, что вы делаете и зачем, никаких мандюлей вы не получите. Все будет нормально, все будут ржать. Все, все хорошо. Какие виды рекламы вы пробовали? Кто пробовал э, журналы, баннеры, реклама в лифтах? Реклама в маршрутках, в общем, напишите, пожалуйста, что пробовали и какие результаты. Из BTL, значит, у нас в BTL, на самом деле, если мы говорим про рынок мастеров татуажа, очень низкая конкурентная среда. И почему даже сейчас мы, например, были в, э, на конференции и мы столкнулись с проблемой, что огромное количество тренеров или мастеров, которые преподают там, они не имеют права преподавать, в моем представлении, потому что у большого количества людей, которые пришли их послушать, уровень мастерства гораздо выше. Ну, а все из-за того, что конкуренция низкая, никто не хочет рисковать и выходить на сцену, быть там в стрессе и так далее. Это очень стрёмно, но из-за этого вот во многом самозванцы эти конференции завоевывают, это сложно. Uh, у BTL также невысокая стоимость, ну сколько стоит условно визитная карточка, ну, рубль два, пять, сколько стоит визитка, которую вы отдаете продавцу, или там сколько стоит э, какая-нибудь, вот моя акция, которую я назвал, сколько будет стоить один привлеченный клиент, с услугами фотографа, со всеми, я думаю, что, ну там, до 100 рублей, до 100 рублей за привлеченного клиента, при этом этот клиент очень разогретый и интересный. Uh, так, и эффект наступает сразу же. Это еще один из плюсов BTL. Uh, когда мы работали на uh, табачку, мы, мы были мы промоутерами были на Japan Tobacco International, GTI, называется, компания. И с тех пор, кстати, я не стесняюсь подходить к людям, которые мне не знакомы и что-то там предлагать или рассказывать, потому что ты это делал ну, просто тысячи раз и ты слышал всякое тебе уже пофигу. То есть, это круто развивает. Если вы ни разу не пробовали промоушен, в том числе самой себя, просто выйдите и поставьте себе цель. 100 человек, которые проходят мимо, подойти к ним и сказать, простите, а вы сможете угадать, где татуаж, а где не татуаж? Мне нужно узнать ваше мнение. И на планшете показываете татуаж и не татуаж. Если человек не угадывает говорит, нет, на самом деле вот этот татуаж, этот татуаж я сделал. И мы можем также постоянно решить вот проблему с декоративной косметикой и помочь и вам. И завязаться разговор, разработать скрипт, подумать об этом, что такое скрипт. Это такой речевой модуль. Который помогает вам быстренько находить контакт с людьми. Короче. Опыт с работой промоутером это очень классно. Обязательно выходите. Это не стремно, это нормально. Минусы BTL это сложно масштабируемая штука. То есть, когда у вас большие какие-то BTL компании, типа девчонки ходят по ресторанам и предлагают алкоголь, это очень сложно контролировать. Дико сложно. То же самое и с сигаретами. Постоянно нужны какие-то супервайзеры, надсмотрщики, контроль. Контролировать сложно. С точки зрения э, анализа, откуда пришел трафик, тоже ну, нормально, можно разобраться, потому что у листовки, например, нужно в зависимости от того, какой промоутер на какую улицу вышел и с кем работал, сделать э, разного цвета. И люди, которые приходят, например, промоутерам платить только за привлеченного клиента, пришедшего. Ну, в общем, вариантов много, но промики это недооцененная штука. При этом не просто люди, которые дают листовки. А суть смысл промика это когда человек умеет общаться вот промики которые умеют общаться промуты которые умеют общаться это прям золото золото вы можете за них взяться и вперед пробовать а, так давайте я отвечу на вопросы пока <coughs> людей переключить пожалуйста на общий план так а, не будет ли выглядеть это на улице как попытка начинающего мастера найти себе модели если вы начинающий мастер и вы ищете себе модели, то это будет выглядеть как попытка найти себе модели. Если вы опытный мастер и модели себе не ищете, это прикольно. Еще раз, вы должны убрать из головы ваше, знаете, какое-то заблуждение, что вы можете выглядеть начинающим мастером, или можете выглядеть нелепо, или можете выглядеть глупо, или что обо мне подумать, да вообще плевать. Вы человек, который может делать все, что захотите в своей жизни. Захотите выйти на улицу, выходите. То те границы, где вас начнут воспринимать несерьезно, зависят только от вас. Если вы на серьезных щах будете делать даже какую-то дичь, то это тоже будет нормально, поверьте. <coughs> так, предложили мне рок и beauty, просят 10 тысяч в месяц. Как вы считаете, это дорого? Я не знаю, что такое рок и бьюти. Я также одной женщине сделала, взяла у нее фото и нарисовала красивую, она сразу записалась. <coughs> Ирина, видите, как это работает? Вообще, либо вы можете взять просто карандаш, с точилкой и в торговом центре просто общаясь с продавцами, поверьте, они скучают, скучают очень сильно. Там, сказать, блин, у тебя такие классные брови, могли бы получиться. А что? А как? А давай нарисую, давай, нарисовал, правда, еще раз. Вопрос не стоит в том, чтобы что-то впарить, как знаете, как в сетевом маркетинге или свидетели ИГОВы. Вопрос стоит в том, что вы реально людям помогаете лучше выглядеть. Это круто. И так, так именно от этого триггера вертится сарафан. Так. Uh, у меня муж иногда помогает, подходит к женщинам и говорит, что женщине не идут брови, по-моему, вам не помешало. В основном женщины смущались, но заинтересованы были. Все зависит от того, кто подходит, как подходит. Опять-таки, представьте, я подойду такой брутал, здоровый, старый, страшный. Уже брови там. Все надо подходить к с умом. Крайне чувствительно женская психика в этом. Итак. Мы идем дальше, давайте нам экранчик, оператор трансляции. Угу. Наталья Старовойтова пишет, что она так и продает. Ну, в общем, да, смысл такой же. Итак, какие виды продвижения эффективны вообще? Давайте мы вот сейчас разберем каждый. Я сейчас разберу все, что я пробовал, и что принесло результат. Или не принесло. Вот на заднем фоне этой трансляции вы видите фотографию, фотографии, которые мы сделали специально для баннерной рекламы. То есть мы хотели сделать, арендовать 8 счетов в юбилейном микрорайоне, где мы постоянно ну, собственно говоря, работали, там, студия была, и везде повесить по одной девушке, просто будет висеть девушка, такая, тизер такой, обычная девушка, она будет висеть какое-то время, а потом, а просто и надпись, я не делаю татуаж, а потом через месяц меняется девушка и уже, соответственно, на другую тоже, я не делаю татуаж, и чтобы у девушки были расплывчатые губы, там какие-то... Вот здесь она кофе попила, вот здесь она э, стерла губы в э, приступе стирания салфеткой. Здесь она искупалась или под дождь попала, здесь она в спортзале. Ну, в общем, вы понимаете, разные мы обыграли э, ситуацию. И это было на волне, что я не делаю татуаж, это не натурально просто я не делаю татуаж, это натурально, это не натурально. Соответственно, две картинки, которые, в общем, должны были сломать такую немного картинку у большинства людей, которые не имеют отношения к этим, к этим, к этим процедурам. Вот, мы запарились, мы сделали э, фото фотосессию, целый день работал фотограф, отдали там кучу денег за это. В итоге начали выбирать баннеры, и мы не смогли найти нужное количество баннеров, которые, за которые бы мы могли заплатить деньги. Часть из них были выкуплены, часть из них были просто закрыты деревьями, часть из них стояли как-то в отдалении, их не видно было. Ладно, мы думали, ну хорошо, хорошо, ладно, давай мы с тобой. А как бы один баннер смысла нет покупать. И мы пошли. На сделку с совестью я говорю, слушай, мы ходим в X-Fit, это фитнес-центр на юбилейном большой, давай мы в XFIT бахнем рекламу. Тут женщина поднимается в раздевалку, и вот она утыкается прям лицом в эту рекламу, и там, собственно говоря, я не делаю татуаж, бла-бла-бла. Мы сделали, там пришлось на компромисс пойти, потому что руководство фитнес-центра не хотело, чтобы было некрасиво. Не дай бог, потекшая тушь там кое-как. Мы сделали баннер, прикол в том, что со всего, то есть мы заплатили за этот баннер, за изготовление согласования, по-моему, около 30 тысяч рублей за месяц. И со всего баннера мы получили только один звонок. Мы поставили туда уникальный телефонный номер, который нигде не повторялся. И мы получили только один звонок. Стоил ли один звонок 30 тысяч рублей? Я думаю, что нет. Более того, наша подружка, которая постоянно ходила туда-сюда, ну тоже в этот uh, XFIT. А ты видела баннер? Нет. А, а он вот, ты в него упираешься. И есть такое определение баннерная слепота. Люди просто не видят их. Ну как бы я вот на, захожу на в интернет-сайт, например, я тоже не вижу баннеры, когда захожу посмотреть погоду. У меня рекламные баннеры не интересны. У меня глаза уже адаптировались к этому, они вырубают просто места, где есть баннеры. Это называется баннерная слепота. Вы, когда работаете с э, такого вида рекламой, вам нужно рвать шаблоны, но даже этого недостаточно. Для того, чтобы избежать баннерной слепоты, нужно повторение. Обращайте внимание, на трассе, щиты повторяют друг друга, потому что ваш цепляет только самый последний. Вот раз таки, что-то ненормально. Паттерн повторяется. Ага. И тогда только прострелило. Поэтому, если мы говорим про услуги обычного э, мастера татуажа, конечно, баннеры это не про вас. Тем не менее, вам понравилась эта фотосессия? вы можете ее использовать. Абсолютно все, без исключения, могут перейти на сайт nepigments.com, где мы сейчас находимся. И сейчас я покажу мастерам. Um, так, так, так, мастерам. Секунду, вот, академия. NE Digital Pack. Есть такая вот штука. NE Digital Pack – это специальный пакет в котором находится очень много полезной для мастеров информации. Мы будем туда загружать фотографии для того, чтобы вы могли использовать при своих, своих публикациях. Ну, например, вот эти фотографии, я не делаю татуаж уже там. Вы можете их спокойно брать и использовать, чтобы рассказать, например, о плюсах и минусах татуажа или декоративной косметики прямо в своих новостях. Это бесплатно. Это в рамках поддержки нашего бренда, в рамках поддержки мастеров, которые занимаются татуажем. Там есть там огромное количество контента. Сейчас там больше одного, по-моему, гигабайта информации. Переходите, скачивайте. Если никто не скачал, то обязательно переходите. Сейчас вернемся обратно. Есть. Баннерная реклама. Давайте я отвечу, может быть, реакции какие-то на вопросы, а потом мы пройдем дальше. Так, Ирина Новосельцева говорит, что, Дмитрий, вы сегодня расскажете о том, как правильно понижать или повышать цены, делать пост о том, что цена понижена. Нет, я об этом рассказывать не буду. Так. Ладно, идем дальше. Для того, чтобы понять, что такое продвижение, вам нужно понять, что такое воронка продаж. Напишите, пожалуйста, в чате, если вы понимаете, что это такое. Ну и да поставьте плюсик, если понимаете, минус, если не понимаете. Насколько глубоко мне эту тему копать? Но пока жду ваших ответов. На фоне вы видите детскую игрушку. Все с ней играли. У кого есть дети, да и в детстве вы, наверняка, с ней играли это конус, на который насаживается большое кольцо, маленькое кольцо, мими ми мими -ми -ми, и, и финал какая-то. Фишечка. Так вот, по факту, этот конус это и есть воронка продаж, только она выглядит немного по-другому. Uh, здесь вы видите желтенькое кольцо. Это то количество людей, которое к вам каким-то образом вас коснулось. Ну, например, вы опубликовали пост в Инстаграм о том, что вот я мастер татуажа, вот я такое делал. Его посмотрело, например, тысяча человек. Это желтенькое колечко, тысяча человек. Зелененькое колечко это сколько людей оставило комментарий либо сделала какое-то действие, позвонила, написала, написала в Директ. Ну, в общем, вы поняли, да? Проявила интерес. Красненькое колечко это сколько людей выбрали дату и записались. Синенькое колечко это сколько людей внесли предоплату. Зелененькое колечко это сколько людей приехало на процедуру, потому что вы поверьте, что не все даже доедут. И красненькое это скольким вы сделали процедуру, потому что даже приехавшим вы очень часто отказываете из-за того, что, например, у них уже есть татуаж, или у них там, допустим, не предполагается татуаж из-за того, что там такие губы, или, например, очень густые брови. Я вижу в чате, что в основном люди не понимают, что такое воронка продаж, но ну, окей. Так. Валерия uh, Крас говорит о том, что, пожалуйста, подскажите, как лучше привлекать подписчиков в Инстаграм при помощи таргетинга, показав 7000, 8000, а подписок всего 7. На процедуру пришел один клиент. Что-то вы сделали не так. Я не расскажу вам, как привлекать при помощи таргетинга. Таргетинг – это отдельная тема. Это даже не тема вебинара. Это тема отдельного, большого курса. Если вы хотите продвигать себя при помощи таргетинга, я вам настоятельно рекомендую найти людей, которые предлагают курсы по таргетированной рекламе в Instagram и Facebook, купить их и обучиться. Но я, например, обучался в прошлом году или в этом. В прошлом году я проходил переподготовку, там просто космос. Там столько всего наделали нового. И обучение у меня заняло, по-моему, 6 недель. 6 недель я уже имея какие-то базовые знания учился таргетингу. Если вы хотите, чтобы я в рамках вебинара вот так вам что-то сказал, к сожалению, этого не будет. Так, воронка понятно, да, что такое? А, вот, смотрите, у меня к вам вопрос вот, мо можно ли сделать, чтобы желтенькое колечко и красненький конус были по размеру примерно одинаковы? Ну, то есть, чтобы Желтенькое колечко и красный, красный конус. Красный конус не был такой малюсенький, а был такой тоже большой, жирный, красный конус. Он же в нашем случае символизирует что? Прибыль. Ну, это те, те деньги, которые осядут у вас в итоге в кармане. А, вообще, можно, как мы можем. Нас во всей этой истории, по большому счету, а, интересует красный конус. Все остальное нас не интересует. По, ну, по большому счету, мы же все про деньги. И. Вот мы его назовем, давайте, выхлоп. Как нам на выхлоп можно повлиять? Вариантов всего два. На самом деле, первый вариант – это расширить горлышко у воронки, то есть сделать вот этот желтый конус вот таким огромным спасательным кругом. Ну, если вы такое количество людей затягиваете, соответственно, и красный конус тоже увеличится. Понимаете, что он не бесконечно, там непрямая зависимость, но если вы условно, если о вас будут знать не тысяча человек, а миллион человек, ну, наверное, на процедуру придет не 10 человек, а там, не знаю, 1000 Понимаете, да? У вас, чем больше людей о вас знает, тем больше вероятность, что э, кто-то провалится глубже, имеется в виду, в воронку в эту, и все таки купит. Для того, чтобы описать, насколько классно работает воронка, я вам расскажу историю своего друга. Я уже рассказывал ее много раз, но здесь она в тему. У меня есть друг, еврей, мы с ним познакомились. В Москве, другом, наверное, громко называть хороший знакомый. Это молодой пацан, он младше меня, ему сейчас, наверное, лет 28, <coughs> и четыре года назад он захотел себе найти жену. И он говорит, слушай, а давай я решил, я, короче, буду использовать воронку продаж. Значит, смотри, я написал о себе презентацию, сделал, <coughs> я составил требования к моей потенциальной жене, она должна быть ортодоксальной еврейкой, она должна быть симпатичная, должна иметь такие же интересы, как и я, и мы должны друг другу, в общем, научиться общаться. И я спарсил, спарсил это, собрал аудиторию со всех сообществ ВКонтакте, которые посвящены ну, еврейским всяким делам. И отдал, нанял человека, фрилансера, который просто всем этим участницам сообщества отправлял мою презентацию. Ну, кто-то откликался, кто-то не откликался, но в итоге он, по-моему, отправил около двух или трех тысяч э, так, подобных сообщений. Те, кто откликнулся и отреагировал нормально, заинтересованно, передали ему. Он выбрал тех, кто ему визуально понравился, написал. В итоге он общался, по-моему, в конце концов с тремя девочками. И одну он взял замуж, он привез ее в Москву, по-моему, из Якутска, из какой-то холодрыги. Я говорю, нифига ты мозг, ну ты круто подошел. То есть он перебрал от объема шел. И, я говорю, Дима, я просто страдаю невероятно. Она такая мегера». Он женился, но вот страдает в итоге. То есть не всегда все, видите, так хорошо получается. Но логика общая такая же. Также и с мужчинами. Вот вы когда, например, общаетесь с тремя мужчинами. Ну, не факт, что кто-то вам точно понравится и вы выйдете за него замуж. А теперь представьте, что вы прошли и пообщались с тысячей мужчин. Наверняка, там будет 10 человек, которые вам понравятся. Такая же абсолютно штука работает и с воронкой продаж. То есть, для того, чтобы она работала, вам нужно расширять такой горлышко. Но с другой стороны, можно также Uh, работать из конверсии. Конверсия — это вот эти все бублики, видите, один меньше другого, зеленый меньше желтого, меньше, зеленый меньше желтого, красный меньше зеленого и так далее. Uh, это уменьшается конверсия. На каждом этапе люди по какой-то причине решают у вас не покупать и с вами не общаться. Uh, поэтому вы берете и, uh, вот этот кружки конверсии, их нужно раздвигать, стремиться к этому. Раздвигаются они разными способами, например, ключевое, это время реакции на заявку. Например, если вы отреагируете на заявку за час, то у вас будет узенький кружочек. Если вы ответите в течение 5 секунд, кружочек увеличится, потому что время реакции заявки напрямую зависит, вернее, конверсия напрямую зависит от времени реакции на заявку. Именно поэтому, если вы отвечаете в соцсетях лично и делаете при этом процедуры, это повод отдать эту функцию какому-то другому человеку, удаленному сотруднику и прописать ему регламенты ответа. Ты должен ответить в течение 5 секунд или 10 секунд. Понятно, да? Это один из способов увеличить эту конверсию. Либо вы вводите предоплату. Это тоже, на самом деле, один из способов увеличения конверсии, потому что на этапе, когда человек Записывается, а потом должен прийти пришел на процедуру, вот этап называется. У нас возникают проблемы. В Москве у нас, когда мы открылись в 2016 году, из 10 записавшихся на процедуру не пришел никто. То есть вот такая конверсия у нас пук! И схлопнулась, и мастера сидят без дела. Потому что там социальная ответственность низкая, чуть-чуть дождь пошел, чуть-чуть что-то не то, и люди сразу же перестают. Изменять свои планы и, в общем, плевать им на твой бизнес. В маленьких городах проще, а в, в Москве проблема. Поэтому мы сказали, хорошо, мы жертвуем конверсии верхнего уровня, например, когда человек записывается, но мы говорим, что вы должны оплатить процедуру. Да, какая-то часть бунтует, это развод, это обман, ну, до свидания, мы, мы как бы, мы агитировать не будем за советскую власть, это ваш выбор. А какая-то часть проваливается, записывается. Вот те, кто внес предоплату, они на самом деле остаются с вами надолго. Понятно, да? Понятно. Есть еще воронка сарафана, они, наверное, тоже можно поговорить, но не, не в этом видео. Как влиять на этот выхлоп, в общем-то, ну, возвращаемся. Либо конверсия, рас, растягиваем, ра, раздуваем эти кружочки, чтобы у вас воронка превратилась в трубу. Поняли, да? либо uh, увеличиваем охват. Но первое, что вы должны настроить, это вот горлышко воронки, это вот этот вот, вот это вот желт, желтый бубен, это называется горлышко. Увеличить это горлышко, увеличить охват. Это самый простой способ продвижения для мастера э, татуажа. Как увеличивать охват? У вас есть два способа. Это бесплатный способ условно-бесплатный, так или иначе, он стоит денег. Возможно, вы не фиксируете, что он стоит денег, но он стоит. И платные способы. Вот, о платных способах я не буду особо, раз, как бы, ну, распыляться. Но бесплатные способы, прям берете сейчас листик и напротив каждого бесплатного способа, который вы используете, ставите галочку, а если не используете, ставите минусик. И если вы завтра, поставите себе задачу, чтобы до конца года, там, где есть минус, у вас ставил плюс, у вас ровно, я думаю, что процентов на 20, на 30 увеличится запись. Смотрите, как сейчас ищут люди мастера. Ну, идеальный вариант рекомендации. Мы об этом еще поговорим, но вообще, как поступаю я и большинство, наверное, это поиск в социальных сетях по хэштегам, это поиск в поисковике, это и так или иначе, я, например, открываю поисковик, вбиваю то, что мне нужно, открываю на первой странице, там, первые 10 сайтов, просматриваю их, если я вижу, что что-то мне не нравится, я их сразу закрываю, а те, что нравятся, я остаюсь, смотрю, ага, и уже это проваливаюсь, дальше звоню, пишу и так далее. То же самое с социальными сетями, то есть, я ввожу хэштег или вбиваю услугу, которая меня интересует. Первые несколько аккаунтов смотрю. Если мне интересно, окей. Если не интересно, до свидания. Для того, чтобы вы появлялись в поисковой выдаче, вам необходимо настроить, сделать так, чтобы у вас у нас был сайт. У кого есть сайт, напишите, пожалуйста, плюс. У кого нет сайта, напишите минус. Вообще вопрос сайта, он открыт. Я считаю, что сайт быть должен и должен он по двум причинам. Первое, это дополнительное место в поисковой выдаче, то есть, ну, Яндекс, Google будут вас просто лучше видеть и выдавать, а это, это бесплатные клиенты. А Во-вторых, у вас есть огромный и жирный плюс для клиента. Когда у человека есть сайт, это значит это уже серьезно, это уже, это уже не какой-то там вот, вот любитель, это уже профессионал. Пишут, вот я смотрю сейчас в чат, что минус, минус, минус, пока нет сайта. Если у вас нет сайта, записывайте прямо сейчас. В скобочках, видите, написано, не знаю, видно вам, нет, но, наверное, не будет видно, я расскажу голосом. Есть тильда, это конструктор, который может освоить даже ребенок. Реально, это очень простой конструктор. Откройте и на этой неделе сделайте себе сайт на тильда. Это просто конструктор. Я беру этот квадрат здесь, перетаскиваю сюда, эту картинку делаю сюда, эту сюда, а здесь кнопку связаться со мной и все. Сделайте первый шаг к тому, чтобы у вас был сайт. Вы улучшитесь в выдаче. Это очень важно. На сайте также должны быть статьи. Это тоже очень сильно повышает поисковую выдачу. Обязательно наличие аккаунта в каждой крупной социальной сети. Это. Фейсбук, это Инстаграм, это ВКонтакте, это, если мы говорим про Россию, это что там еще у нас есть? Одноклассники, это Яндекс Цен. Яндекс сейчас, ну, наоборот, выдает статьи из Яндекс Цен в приоритете, поэтому если вы пишете статьи в Яндекс .Дзен, вас узнают быстрее. И это YouTube. Почему нужно держать аккаунт в одноклассниках? Потому что и в одноклассниках есть люди. Я вас уверяю, у этих людей есть деньги, им тоже нужен татуаж. Например, то, что я видел, когда я анализировал конкурентов, у того же Дмитрия Татуажева, у него основной кочевый такой канал а, был в одноклассниках. По мне это просто жуткая сеть, это, это трэш, но а там тоже клиенты есть, ну, такие же люди, у меня брат, например, он очень не бедный человек, вот он сидит в одноклассниках, жена у него в одноклассниках, которая эти деньги, которые он зарабатывает, тратит куда-то. То есть не надо быть таким немного зашоренным, или на что Вконтакте только школота сидит. Нет, на самом деле это не так. В Телеграме создайте свой канал. Почему нет? Вы поймите, когда вы вот эту воронку, сделать очень широкое, вы почувствуете, что там начнут сыпаться лиды. Если вас нет по какой-то причине на доске объявлений, э, ну, это две, это Авито и Юла, обязательно, может быть, вы живете за границей, у вас есть локальные доски объявлений, обязательно там размещайтесь, причем не просто по объявлению татуаж и не просто по объявлению татуаж бровей, а вам нужно разместиться по объявлению, например, татуаж бровей в волосковой технике фотографию, рассказать что как, описать и сделать в конце призыв к действию, или коррекция татуажа бровей волосковой техники, или обновление татуажа бровей волосковой, техники. то есть вы понимаете, да, или там губы плотное заполнение губы акварель. В итоге у вас пул объявлений по авито будет штук ну, тридцать, наверное, объявлений. И естественно, в поисковой выдаче, когда люди будут искать обновление татуажа бровей, например, вы будете подниматься, показываться первыми. Понятно это? Это важно. Если вы на авито разместитесь, на авито это бесплатный трафик, но он достаточно небольшой, если вы живете в небольшом городе, но как бы, подспорье хорошее. Все равно это бесплатный клиент. Если совсем нет клиентов, вам нужно вот эту воронку расширять. Uh, обязательно зарегистрируйтесь на всех агрегаторах услуг. Uh, это Яндекс услуги. Сейчас Яндекс услуги, они однозначно себя uh, приоритизируют в поисковой выдаче. Если, например, вы вобьете татуаж Москва, uh, то вы увидите, что Яндекс услуги с мастерами будет прямо на верху выдачи. Профи.ру, uh, зарегистрируйтесь там. Огромное количество людей ищут на профиру и пользуются этим сервисом Zunru, барбру крейсеру, там красота и медицина юду все это вы можете зарегистрироваться особо вам ничего не требуется зарегистрируйтесь оформите карточку и ждите это похоже на удочку то есть когда вы поймаете больше когда у вас одна удочка заброшена или когда тысяча удочек заброшена понимаете логику да Ладно, чтобы потом было кому эту удочку подсечь. Это тоже другая проблема, уже связанная с продажами. Ну, как бы это э, другой вопрос. Э, обязательно зарегистрируйтесь на Яндекс-картах. На Яндекс-картах, Google-картах и Дублигиз. Вот сейчас я попрошу оператора трансляции увеличить в размерах. Увеличь, пожалуйста, э, вот, этот, вот эту страничку, чтобы она была такая большая и жирная. через Ctrl. Так, сейчас мы уйдем. Берете и все эти бесплатные источники, вы просто ставите галочку там, где вы есть, там, где вас нет, вы должны зарегистрироваться и оформить. Это очень важно сделать. Если вы этого не сделаете, о продвижении, наверное, речи нет. Понятно? Окей, идем дальше. Платные источники, которые нужно использовать. Ну, я бы рекомендовал их использовать. Есть платные источники, которые использовать я не рекомендовал бы, я сказал уже о них. Это реклама в лифтах, реклама на остановках, реклама в маршрутках, реклама на баннерах, реклама, там, ну, в общем, традиционная реклама на радио. Не дай бог, реклама на телевидении или на местном телевидении. Все это, к сожалению потраченные деньги. И это работает, но работает в больших масштабах но медийная реклама. В интернете работает реклама контекстная и таргетированная. Медийная реклама, медийные сети вам тоже недоступны. Они вам доступны, но работать они не будут. Контекстная реклама это Google, Яндекс. Из плохих новостей, на территории России, Google не допускает к рекламе татуаж, <coughs> то есть любые слова, в которых есть татуаж, он не пропустит объявление. Вы можете, например, исхитриться и дать на ключевое слово татуаж объявление какой-нибудь долговременный макияж, но все это на самом деле цирк. И вот наш опыт показал, что не Google, не Яндекс, а Яндекс еще и требует медицинскую лицензию для того, чтобы рекламировать, на самом деле неэффективны в городах с населением до там, 3 миллионов. То есть вот прямо в маленьких городах 150 тысяч, 15 тысяч, 300 тысяч, миллион даже. Контекстная реклама, она ну, очень неэффективна. То есть мы лучше вообще про нее забыть. У контекстной рекламы есть еще... Вторая сторона под именем КМС ⁇ это контекстно-медийная сеть. Но она работает, кстати. В отличие от контекста она работает, но ее сложно настраивать обычному человеку. Сейчас я почитаю ваши вопросы и пойдем дальше. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Так. читаю читаю читаю как действовать с другим менталитетом в греции например благодарю действовать также как выбрать СММ-чика, менеджера по ведению инстаграма это тоже отдельная тема как себя продвигать это не тема. Дмитрий, а как насчет сарафанки, можно ли давать скидку для клиентов, пришедших на процедуру по рекомендации или скидку дать рекомендующему? Я переехала в город из КМВ на КМВ из Миллионика, клиентов нет. Про сарафан я расскажу, моя позиция по скидкам следующая. Вы скидками очень быстро обесцените ваш продукт. Например, многие из вас покупали вебинары, Лены, со скидкой, и мы практически использовали весь потенциал, который у нас были, и сняли вебинары с продажи, потому что вебинары со скидками дальше уже скидки давать нельзя, как бы этот продукт исчез. Но то же самое с вами, люди не смогут с вами работать без скидки. Моя рекомендация следующая. Давайте скидки только тогда, когда вы теряете клиента. Например, давайте скидки на обновление. Ну, вы, например, но при условии, что человек придет, скажите: смотрите, вы прямо сейчас записываетесь на обновление, вы получаете, которое состоится через год. Вы получаете скидку 50% от текущей цены. Например, у меня сейчас цена 5000 рублей. А, а, к моменту, когда вы придете, она будет уже там, условно, 10, а вы за 2.5 сделаете. Если вы этого делать не будете, с большой вероятностью, вы, а, будете терять этих клиентов, и, б, вы будете, а, они просто будут забывать, ой, да, что-то никак, не срок, а то у вас, ну все запись есть, вы уже предоплату внесли, приходите, они будут приходить. Это, наверное, и второе, это, наверное, урегулирование каких-то проблем, связанных с некачественной работой или недовольным клиентом. В этом случае можно давать скидки. Во всех остальных случаях, например, в коррекции, скидки я бы не давал. Ну, не надо давать скидки на коррекцию. То же самое здесь. В рекламе давать скидку, это ошибка. Мы на, это, на эти грабли наступили, мы выгребали очень тяжело. И реально до сих пор, наверное, и не выгребли. Нам очень тяжело работать по этой модели. Так, um, сейчас еще отвечу на вопрос. Поможет ли канал в ТикТок приколы про повседневность т.п. снимать? Привлечет ли это клиентов, стоит ли снимать там? Тикток и YouTube, если вы живете в небольшом городе, наверное, не сработают так, как если бы они, если бы вы жили в Москве. Приколы снимать всегда стоит. Вопрос, сколько вы на это тратите время? И если это не занимает много времени, всегда стоит расширять это горло воронки. Вы всегда должны понимать, что, может быть, то время, которое вы потратили на съемку ролика TikTok, вы потратите на публикацию в Авито, это принесет больше денег и эффекта. Если у вас времени завались, снимайте TikTok. Так, розыгрыш. Бесплатные процедуры к случаю. Стоит ли делать к случаю, к какому случаю, не совсем понимаю. Я считаю, что, еще раз, все эти розыгрыши, все эти гивэвэи, все эти подарки связаны с одной проблемой. Ваша процедура недостаточно ценна для аудитории. Что это означает? Это означает, что цена завышена, а ценность занижена. Поэтому люди сидят и ждут, когда же ценность будет соответствовать их ожиданиям. Поняли? Когда вы пытаетесь пушить всякими подарками, скидками, чем-то еще, все это вносит манипуляционный временный эффект, и я категорически этого не рекомендую делать. А, какие критерии таргетирования, кроме стандартных по возрасту по территории, ФСБ и Инстаграм наиболее эффективны? А я думаю, что по устройствам, если вы работаете на, преми... на премиальную аудиторию, то таргетируйтесь по э, флагманским смартфонам. Это можно сделать. По полу и территории, а также по интересам. У вас есть интересы и эти интересы также можно в... отфильтровать. Если мы говорим про татуаж, то это там салоны красоты, это косметология что еще там ну вы по ключевые интересы погуглите не погуглите а по, покрутите вам там подсказки будут выпадать а, так акция подарок зона может работать в небольшом городе мол не скидка а подарок это работает мы проверяли это работает но при условии что вы до этого не злоупотребляли, не злоупотребляли этим то есть если вы Постоянно это делаете, ну, естественно, ценность также падает. Моя рекомендация, вот здесь многие, к сожалению, попадают в эту, в эту засаду, связанную с ценообразованием. Многие переоценивают себя и ставят цену выше, чем они заслуживают. А многие недооценивают себя и ставят цену ниже, чем заслужит. И в, первую, в первом случае, вы вынуждены бить в бубен со скидками, подарками, еще чем-то, манипуляциями, чтобы завлечь к себе клиента, а у вас полупустой график. А во втором случае, у вас а, график переполнен, очередь на месяц вперед, вы вынуждены, а, как бы, вам это комфортно, но вы не дозарабатываете огромное количество денег. Еще раз, как мастеру поднять цену на процедуру, есть или как создать очередь. Есть видео на ютубчике, переходите, смотрите, ну, собственно говоря, можете вбить, как мастеру создать очередь на процедуру. И YouTube вам выдаст большое видео относительно этого. И там в том числе о том, как регулировать себе цену, как правильно это делать и как не попасть в просак. Так окей uh, okay, идем дальше таргетированная реклама facebook и instagram наверное подождем пока наладит ага. uh, это единственная таргетированная реклама в которую стоит инвестировать по большому счету у нас три социальные сети которые которым можно верить первая социальная сеть это номер один это instagram второе это facebook и третье это вконтакте Uh, буквально три года назад, было немного иначе, сейчас ситуация поменялась, и Instagram, конечно же, сейчас на первом месте. Почему? Mm, потому что ВКонтакте требуют медицинскую лицензию. Сюрприз. И вы не можете рекламироваться без медицинской лицензии. Хотя до юра, работать вы можете. Uh, Facebook в этом плане очень дипломатично. вы можете спокойно загружать свои креативы и там есть определенные ограничения и вы набьете шишки, но моя позиция связанная с рекламой, следующая реклама это кокаин, это стимулятор, отказ от которого приведет к жестокой ломке. вас будет ломать и корячит, вы не сможете жить без рекламы. Вы знаете, есть мастер Лена приехала и говорит, слушай, в Москве, там, на центральной улице, прям в центре, мастер, Ульяна, какая-то у нее там, Ульяна, ну, в общем, у нее школа своя. Сейчас я постараюсь ее найти. Блин, если найду. Может, подскаж... подскажите в чате, что там у нас. Может, вы ее знаете. Нет звука, говорит Кристина Белец. Есть звук у нас, все хорошо? Не вижу. По звуку все нормально, то но 2 секунды не было, все окей. Так, все понял, почему-то я... Динамик. Так, Ульяна, Ульяна, Ульяна. О, вот, студия Грейт называется. Ульяна Алексеева. Эта дама, выпускница бизнес-молодости, и она неправильно себя ведет, так скажу. Я сейчас расскажу почему, пока пишите вопросы. Я пока накопаю информацию. Так, конкурсы. Вот, кстати, у нее сейчас конкурс идет. Вот человек пытается, видите, привлечь. Сейчас мы откроем Инстаграм ее. Открываем Инстаграм. Перманент Грейд. Смотрите, здесь 1 миллион подписчиков, естественно, накрученных. И у нее под, под постом, с одним миллионом подписчиков, Видео, uh, например, сейчас найду, ну, чтобы видео было, чтобы просмотры были. Ну, вот у нее пять просмотров под ее видео. Вы же понимаете, что это накрученные штуки, и это смешно, на самом деле. И Ульяна Алексеева, она вынуждена сейчас жить за счет рекламы, потому что она поняла, как это работает. Когда ты Разбираешься, как работает таргетированная реклама. Когда на тебя начинают литься вот эти клиенты, ты забываешь про качество, ты забываешь про заботу о клиентах, ты забываешь обо всем. Ты. а зачем? У меня есть рычаг. Я отстегнул 20% от суммы, которую я зарабатываю на площадке рекламной. И все. И мне все хорошо. Я предостерегаю всех, кто меня сейчас смотрит от любого вида рекламы. Но если очень хочется, если вы наркоман, вот и вы понимаете, что вы без дозы умрете, ну вот тогда вот такие рекламы можно использовать. Также можно интегрироваться. Это реклама в видео и сообществах. Вы можете, можете наблюдать такую рекламу, но в основном это реклама мастеров, которые хотят, чтобы к ним приехали учиться. Регулярно такие посты публикуются. Там мастер-модель, группа, еще где-то. Вы также можете в этих же сообществах публиковаться или у кого-то в видео может быть, пригласить какого-то блогера. Я не думаю, что это будет эффективно. Скорее всего, это будет неэффективно. Но как бы такое место есть, но мы пробовали это, в общем, работает. Здесь. А, вот, показательно. Uh, у Permanent Great, у нее Катя uh, Усманова пришла, сделала процедуру. Я думаю, она им платит всем этим блогерам. Я не знаю, не уверен, но я думаю. И под этим видео 25 комментариев. И комментарий следующий. Вообще не вижу разницы. Я один не вижу разницы. Особо незаметно разницы. <laughs> И просто как бы парафинеты. В общем, ну человек выбрал такую модель. Не... Делайте рекламу, не будьте как Ульяна. Вы совершаете ошибку, этот человек находится, на самом деле, сейчас в очень плохой ситуации, с точки зрения бизнеса. Итак, интеграции прошли, и платные опции на авито, яндекс картах, google картах, это тема, с которой стоит экспериментировать, потому что она поднимает ваши охваты, но только при условии, что у вас большие очень чеки. То есть, вы много зарабатываете, у вас большой большой средний чек. Итак, что же нужно делать и как вам продвигать себя, <coughs> как я вижу, опять таки, исходя из своего опыта, вам нужно работать над сарафанным радио. Для этого нужно заботиться о каждом клиенте, как о вашем последнем. Вот прям проявляйте заботу в мелочах. Поверьте, это начинается с того, что вы, например, Говорите администратору, что он должен снимать куртку или предлагать чай, правильно предлагать кофе. Предлаг... Короче, сделать так, окружите вашего клиента заботой, в том числе еще на предварительных ласках, когда клиент только-только к вам собирается. Не забывайте о нем. Если у вас нет CRM-системы, обязательно заведите ее для того, чтобы вовремя ему перезванивать, напоминать. То есть, когда клиент чувствует, что компании не плевать на него. Поверьте, он тогда с большей радостью вас рекомендует. Постоянно повышайте свой уровень образования, свое качество процедуры. На самом деле, качество первично. Вы, сделав один раз хорошую работу, это лучше, чем 100 шоколадок на ресепшене или чай. Просто делайте хорошо работу, лучше, чем остальные. Отдавайте больше, чем конкуренты. Что имеется в виду? Имеется в виду, что... Проявляйте, вернее отдавайте на заботу о клиентах больше. Например, давайте им специальные ролики, купите специальный планшет, где вы будете демонстрировать что такое татуаж. Вот в NE Digital Pack uh, есть такое видео, аудио, вернее, вы можете давать, прослушивать это аудио. Uh, в общем, пытайтесь, например, летом мы живем в Краснодаре, и в Краснодаре мы всем клиентам, uh, когда они приходили к нам на процедуру, Предлагали мороженое. Они заходят с пылающими красными лицами, а, мы, а администратор предлагает мороженое. сколько стоит мороженое? 15 рублей, но это забота. Превышайте ожидания. Ожидания начинаются от внешнего вида мастера, внешнего оформления помещения, парковки, грязных плинтусов или чистых плинтусов, чистый туалет, грязный туалет. То есть, вот каждая мелочь, на которую вы можете обратить внимание, вы должны сделать ее лучше. Если клиент будет в восторге от вас и от посещения вашей студии, и он не будет ожидать, он идет на татуаж, а ему устроили, там условно, там, спа, спа массаж еще во время, когда наносилась анестезия. Конечно, он вас будет рекомендовать. Не бросайте клиента после процедуры. Клиент Обязательно звоните клиенту через три дня и спрашивайте, как все прошло, снимайте негатив, если он возникает, общайтесь с ним, рассказывайте, что все, как все пройдет, как будет и так далее. Во время процедуры это тоже, кстати, важный момент. Все время вы должны спрашивать у клиента: вам все в порядке? Вам не жмет? Вам не болит? Если вдруг я, я сейчас буду работать, если вам что-то, вы, пожалуйста, вот здесь похлопайте, я перестану. Если работаете вот на губах, или скажите что-нибудь, я остановлюсь. Мы с вами. Вы в любой момент можете остановиться и так далее а сейчас я наношу анестезию, а сейчас я делаю тут. а сейчас я... вы всегда должны озвучивать себя, свои действия. Это очень важно, потому что человек испуганно, он лежит, ему страшно. Uh, Исправляйте ошибки сами, это тоже один из пунктов. Uh, когда вы совершаете ошибку, очень часто у вас есть желание uh, прыгнуть в кусты от этой ошибки и сказать, до свидания. Да, клиент сам урод, он сам виноват. Да, это потребительский террорист. Да, это так, это... нет. Вам нужно, если вы видите, что вы совершили ошибку или поняли это вдруг, вам нужно самому выйти на контакт с клиентом. Да, я знаю, что это тяжело, но нужно это сделать и предложить решение. Какое решение? Вариантов много. У нас был случай, <coughs> когда мы совершили ошибку, выплатили клиенту обратно вернули деньги, оплатили лазерное удаление, и она еще требовала компенсации, мы сказали, да, пошла ты вон. И она нам просто испортила жизнь. Реально, она в отзовиках там столько всего. написала. И только спустя два или три года мы поняли, что мы не правы. То есть, клиент потратил время, деньги, эмоции, энергию, а мы ему даже компенсацию не выплатили. И мы с тех пор сделали правило, что если мы нарушили, например, наши критерии, а мы описаны, если вы о них не знаете, обязательно их изучите, то в этом случае мы возвращаем деньги в двойном размере после лазерного удаления. Это компенсация за те неудобства, которые клиент понес. Это важно. И даже клиент, когда этим не пользуется, он знает, что у него такая возможность есть. Это важно, это сидит в подкорке. И тушите негативы деньгами. То есть человек недоволен, возвращайте ему деньги. Поверьте, в большинстве случаев это выгоднее сделать, чем потом разгребать. То, что человек недоволен, это ваша проблема. Вы можете в любой момент перестать с человеком работать на любой момент. Например, человек пришел к вам на процедуру, вы понимаете, что он ебобой и неадекват, вы вправе ему отказать, сказать, я с вами работать не буду, извините, мы, наверное, друг друга не поняли. Пройдите к администратору, он вернет вам предоплату или я прямо сейчас верну предоплату, если вы работаете без администратора. Я с вами работать не буду. Не надо гнаться за всеми клиентами. Как раз очень часто после этого предложения клиенты становятся либо паниками, либо ну, вы экономите себе кучу нервов. Отказывайте тому, кто Кому татуаж не нужен или навредит. Приходит к вам женщина с синими бровями и говорит, очень хочу перекрой. Не надо это делать. Отправляйте на лазер. То, что вы это делаете, объясняет человеку, что я забочусь о вас, вы поймите, я потеряю сейчас деньги, но вы будете зато красивой. Это сильно очень поднимает вас и вашу ценность в глазах у вашего клиента. И, соответственно, это сильно влияет на сарафан. Если вам приходит девочка вот с такими вот бровями, не надо ей делать татуаж, и эти брови выщипывать объясните, что у вас шикарные брови и я не имею права сейчас вмешиваться, вам не нужен татуаж. Поверьте, этот человек приведет вам десяток, потому что вы не обманули его и сделали все правильно и по совести. Самое главное, будьте честны с клиентами, это, ну, в общем, правило номер один. Итак. Регламент вышел, мы с вами в эфире час 20. Я надеюсь, что эта тема была полезна, что-то новенькое вы выяснили. Я сейчас отвечу на вопросы, и эфир мы будем завершать. Кристина пишет, что я живу в небольшом городе, качество услуги на уровне. Кто этот уровень определял, вопрос, Кристина. Вот Мне любопытно. Делаю волосок, которого у нас никто не делает. Цена ниже среднего. Делаю, даю рекламу в инсте, но загрузка около 50%, то есть очереди нет. Где копать? Копайте в цене цену то есть делайте ниже цену либо делайте чек лист и вот тот э, файлик который я вам давал не файлик а страничку обязательно везде ставьте галочки крестики плюсики минусики так я поработал как-то у ульяны пару дней но больше не хватило политика студии жесткая ну я не осуждаю политику студии но в общем это дело каждого а uh, у меня просьба к вам, формируйте ваши вопросы, может быть даже до эфира, для того, чтобы мы с вами могли плодотворно на них отвечать, потому что у вас именно состоит преимущество в том, что вы находитесь со мной на прямой связи, люди, которые будут в записи это смотреть, у них не будет такой опции, задать вопрос, чтобы им ответили. Так, uh, ну, если мы закончили, то тогда все. Uh, спасибо большое. Я думаю, что кто-то что-то в этом эфире нашел. Еще раз просьба к вам воспринимать этот эфир не как а, супер какие-то подготовленные а, вебинары, на которых вы узнаете супер-пупер фишки, фау-пау-пау. -пау. Нет, это <coughs> поток сознания и в большей степени я бы хотел, чтобы это было общение между вами и мной в формате диалога для того, чтобы я мог решать ваши проблемы и из своего опыта что-то вам отдавать. Всем огромное спасибо, мы эфир завершаем, но no пасаран, всем пока.